Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас. Тема сегодняшнего урока – это словообразование, то есть преобразование прилагательных в существительные. Как же происходит процесс преобразования прилагательных в существительные? Согласитесь, тема очень важная, уметь сказать и прилагательные, уметь превратить ее в существительное. И наоборот. Это все происходит при помощи суффиксации. Что такое суффиксация? Это такой путь присоединения к основному слову, то есть к прилагательному суффикса или окончания. Их есть два. NES и TH. Считается с. Ну, прилагательно вы знаете, я думаю, 99% знают, что это те слова, которые отвечают на вопрос, какой, какая, какое, какие. Светлый, коричневый, бегущий, стригущий, прыгающий, дающий. Э, это все прилагательное, отвечает на вопрос, какой. Существительное отвечает на вопрос, кто что. Яркость, там сила, выносливость. Пригучись, что это существительное. Итак, непосредственно давайте перейдем к словообразованию, процессу превращения прилагательных в существительный. Возьмем такое слово как светлый, какой прилагательное, bright. Давайте сделаем или яркий может быть тоже, тоже bright. Давайте переделаем его существительное. Очень просто. Добавляем окончание нес. И как будет? Brightness. Будет яркость. Bright. Яркий. Brightness. Яркость. Возьмем другое слово. Счастливый. Happy. А сделаем счастье из прилагательного. Happiness. Happiness. Вот и все. Давайте еще возьмем одно слово для закрепления прилагательное. Возьмем занятой, бизи, допустим, мы заняты, бизи. А как мы скажем не занятой, не занятая, а скажем занятость или дело какое-то, как это будет. Бизнес, вот и все, добавляем окончание, нес, бизнес. Давайте возьмем другие. Слова прилагательные. Возьмем слово сильный, как оно переводится на английский? Стронг, сильный, сильное тоже стронг, сильные тоже стронг, ничего в английском не меняется, поэтому очень легко. Это в России сильное, сильный, сильные, сильные, сильные, сильные. Англичанин очень трудно работать с русским разные окончания заблудит во всем, а в английском все хорошо. Сильное, сильный, сильные, все будет стронг. Итак, прилагательные стронг, сильный, делаем существительные, Прибавляем окончание с. Как будет? Стренгс, это будет сила. Стренгс, это будет сила. Стронг, сильный, а сила стренгс. Прибавили всего на все окончание с. Ну, само слово тоже поменялось. Strengths. Было strong. Осталось стало strength. Вот и все. Возьмем еще одно слово для закрепления. Глубокий. Как оно переводится на английский? Прилагательно это. Deep. Это глубокий. Глубокий. А как, скажем, глубина на английском? Скажем глубина. Прибавили всего на все окончание s. Deps будет.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 Всего вам доброго. So long, bye, пока. Удачи. Еще раз до свидания. So long, пока. Bye.